Сейчас Жека блогер Друзья, сейчас Жека блогер будет кормить уши. Звонит, да? За палец открывает, да? <запалится>. А, <служдают> <служдают> <служдают> друзья, у меня даже за пальцев хватает. Надеюсь, у них бешеных понятно. ставим вот такие вот лайки, жирные, новогодние. Пацаны, не кусаются, вам пальцы. Одна запалесть гормона. С Новым годом? Так же, С Новым годом. Вас также с Новым годом. С вами Зай, Старин. Вот последний кусочек левый. Опять учили. Опять, да. Ладно, парень. Удачи вам. праздником! Спасибо.